Наша продукция используется на горнорудных предприятиях России, Казахстана, стран СНГ. Это золото-рудный, строительные компании, это цементные компании, компании по производству керамической плитки. Это защита внутренних поверхностей измельчающего оборудования от износа. Наша задача была донести э, до работников э, те принципы, по которым, э, скажем, мировые даже стандарты. То есть это сокращение потерь, сокращение времени протекания процессов, незавершенного производства и так далее. Вот. Результаты э, были достигнуты на сегодняшний день. Запланировано и уже началось внедрение на двух других участках производства. Это участок рты и участок металлоконструкций. Произошли, конечно, значительные изменения на участке по сравнению с тем, что было после внедрения системы Пиатс намного большее места освободилось. То есть мы заменили все, все столы, которые были непригодны для работы, навели огромный порядок, поставили все на свои места. На данном предприятии радует то, что рабочая группа, очень активно включился процесс улучшений, прошление обучения по основным инструментам бережливого производства и проявили высокую там, находчивость в решении тех проблем, которые были выявлены. Чем нравится работать здесь? Здесь каждый раз мы что-то осваиваем новое. Здесь ну движемся вперед, мы не стоим на месте, поэтому у нас сейчас современное оборудование, новые усложненные детали и как бы втянулись и здесь мне как бы коллектив очень хороший попался.